Готовим простой, полезный и вкусный фасолевый суп для детей, подавать суп к столу можно в качестве обеда, он отлично подойдет не только деткам, но и всем членам семьи, по желанию добавьте сметану. Так как мы готовим фасолевый суп для детей, зажарка в рецепте отсутствует, овощи мы добавим непосредственно в бульон, также, что касается бульона, его мы варим на курином филе, фасоль заранее замочим и отварим до готовности. Подавать суп к столу можно самостоятельно, с хлебом и зеленью. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте ингредиенты. Фасоль заранее выложите в глубокую миску, залейте водой, оставьте на ночь в покое, после отварите фасоль в течение часа. Картофель очистите, вымойте и просушите. Нарежьте картофель небольшими кубиками. Очистите морковь, вымойте и просушивайте. Натрите морковь на мелкой терке. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Очистите лук, сполосните и просушивайте. Нарежьте лук небольшими кубиками. Куриное филе отварите 30 минут в подсоленной воде. После добавьте в бульон все овощи филе достаньте. Нарежьте курицу и верните в бульон. Также добавьте в кастрюлю вареную фасоль, добавьте в суп соль и перец, варите 25 минут до готовности овощей. Готовый суп подавайте к столу. Приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Ингредиенты Филе куриное – 150 грамм, вода – 1,7 литра, фасоль – 150 грамм, картофель – 150 грамм, морковь – 80 грамм, лук – 80 грамм, соль – по вкусу, перец – по вкусу, количество порций – 4. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Жду вас снова.